Здравствуйте, предлагаю вашему вниманию обзор Мегаметра ап 605 Цель этого обзора в том, чтобы показать тем, кто этот прибор хочет приобрести какие у него плюсы и минусы В сети есть обзор, снятый магазином Чип и Дип но обзор этот, я считаю, поверхностный там прибор показан внешне и немного включен, сценариев его использования, а также плюсов и минусов не показано. Я постараюсь восполнить этот недостаток, показать как пользоваться прибором и осветить его сильные и слабые стороны, чтобы тот кто хочет прибор купить смог для себя сложить впечатление. Прибор поставляется в картонной коробке, коробка обычная, ничего примечательного в ней нет, я ее уже выбросил, поэтому показать не могу. сразу замечу, что в комплекте нет сумки для переноски прибора, поэтому надо как-то такой вопрос решать самостоятельно. Я приобрел вот такую сумку, это Сумка также фирмы Аппа Называется она Аппа AC300 Можно ее легко найти в интернете Стоит она на данный момент около 1300 рублей На мой взгляд цена сильно завышена Ибо ничего ценного в этой сумке нет Обычная такая шуршащая сумка мягкая, корда нет, вот у нее так вот мунутся уголки, но она эта сумка хорошо подходит по размеру, наверное больше других сумок аналогичного размера, наверное, то и нет, поэтому вот как вариант такая сумка вполне подходит, если сюда прибор поместить, то можно пользоваться не вынимая прибора из этой сумки вставить сюда щупы и вполне можно вот так вот пользоваться далее посмотрим на инструкцию почитаем комплектацию чтобы ничего не забыть инструкция такая вот можно сказать самодельная она немного с трудом листается из-за вот этого корешка но тем не менее переведена вполне качественно пользоваться можно мегаомметр ап 605 вот он испытательный щуп пробник 1000 вольт 10 ампер категории 3 это вот такой предназначен для в общем то обычный провод единственная разница в том что если мы вставляем например сюда то можно запускать измерения прямо с этого щупа пробника как это делается? Ну, вот я быстренько покажу кнопка, кнопка тест, которая на приборе дублируется кнопкой на самом щупе благодаря наличию дополнительных контактов небольшой косяк связанный с этим с этой кнопкой я его сейчас прямо покажу вот мы находимся в режиме измерения изоляции нажимаем кнопку тест происходит измерение нажимаем отсюда кнопка нажимается с отчетливым кликом это пальцами явно ощущается нажимаю до щелчка ничего не происходит потому что надо нажать еще чуть-чуть посильнее тогда контакты там сработают нажимаю еще посильнее Вот произошло измерение. Дефект небольшой. Не знаю, насколько он неприятен, кому как. Я этим щупом пользуюсь мало. В остальном щуп очень сделан качественно. Он заизолирован везде, где можно и где нельзя. На конце щупа резиновый колпачок. Мягкий. Сам щуп. Сам металлический конец щупа острый, заизолирован почти до самого конца Следующие по списку измерительные провода Вот эти провода, в общем-то обычные, ничего примечательного Заизолированы хорошо, мягкие Зажимы типа крокодил. Вот они насажены. Они здесь не просто насажены, а накручены. На резьбе. Резьба нарезана на металлической части щуков. Удобно, держится крепко, но долго снимать. Вот если видите, если придется снимать, то занимает некоторое время. Источник питания 4 типа АА. Находится уже в приборе. Защитный чехол с подставкой. Вот что имеется в виду. Это такой мягкий, как сейчас принято говорить, бампер. Вот он легко гнется. Здесь места для установки щупов. Здесь подставка. Сейчас надену покажу. Снимать его придется, наверное, только для того, чтобы заменить батарейки в остальном снимать его нет необходимости вот как работает подставка далее магнитный держатель вот такая вещь ремешок, с одной стороны зацеп который вставляется в прибор точнее в чехол прибора с другой стороны обрезиненный магнитик На этот магнит прилепляется, примагничивается на любую магнитную поверхность. Очень крепко держится. Прибор, подвешенный на этот магнитный подвес, держится очень надежно, не сползает под своим весом. Удобно пользоваться, когда у нас есть какая-то металлическая поверхность, например, щиток. В металлическом корпусе последние по списку руководство по эксплуатации вот оно и упаковочная коробка которая уже выкинута кратко рассмотрим параметры этого прибора подробно рассматривать не будем можно найти в сети описание оттуда все подчеркнуть я только рассмотрю основные моменты максимально индицируемое число 4000. Измерение TruRMS. Вот это написано на корпусе. Измерение сопротивления цепи до 40 кОм с автоматическим выбором предела измерения. Измерение изоляции до 20 гигаом. Напряжением до 1000 вольт. Прибор допускает падение с высоты 1,4 метра. Поверим на слово, испытывать не будем. Ресурс элементов питания. 2600 измерений сопротивления цепи или 1100 измерений сопротивления изоляции. Масса прибора 630 граммов. погрешность смысла рассматривать нет, потому что погрешность зависит от ряда факторов. Поэтому можно только в целом сказать, что погрешность вполне низкая для измерений сопротивления и сопротивления изоляции. Посмотрим на внешний вид прибора и элементы управления. Сначала замечу, что прибор оставляет впечатление такого увесистого, крепко сбитого, как говорят, устройства. Если мы, например, посмотрим в сравнении с таким бюджетным мультиметром Mastek, то MastTEC ощущается как такая пустышка, а мегаумметр mm Аппа как такой надежный кирпичик в руке, увесистый. Посмотрим на элементы управления. Снизу у нас три разъема общий для измерения сопротивления для измерения напряжения и сопротивления изоляции вот эти глубокие такие колодцы с дополнительными контактами, они нужны для подключения того самого щупа пробника, который я показывал через эти контакты происходит нажатие кнопки тест с щупа далее у нас идет диск выбора режима здесь есть основные надписи белым либо оранжевым цветом и надпись с синим цветом которую наверное плохо видно. Надпись синим цветом задействуется при нажатии синей кнопки. это такой альтернативный режим. кнопка тест для запуска измерения два светодиодных индикатора смыслах я покажу чуть позднее. Синяя кнопка, задействующая альтернативный режим Комп для допускового контроля Стори для работы с памятью Лок для блокировки нажатие кнопки тест Если кому-то неудобно ее постоянно держать вдавленной Теперь включим прибор, посмотрим на шкалу Здесь три шкалы Одна мелкая внизу Другая крупно в середине. Сейчас она показывает прочерки. И есть третья шкала сверху. аналоговые линейные Сейчас она показывает только циферки. У прибора есть очень удобная функция. Это автоподсветка. Сверху над дисплеем мы видим такое маленькое окошечко. Это фотодатчик. Если, его, если этот фото не видит света, то он включает подсветку дисплея. Сейчас свет довольно яркий, постараюсь этот фото закрыть. Вот видно, как загорелась подсветка дисплея. Подсветка очень удобная, на мой взгляд. Она имеет один уровень, то есть либо горит, либо не горит. Но этого достаточно. На мой взгляд, удобнее, чем включение подсветки с кнопки. Теперь переходим к использованию прибора. Посмотрим на измерение напряжения. Вот у меня батарейка 9 вольт. Включаем измерение напряжения. Заметим, что у прибора нет переключателя или выбора режимов постоянного либо переменного напряжения. Прибор автоматически определяет то, что он измеряет. Вот посмотрим, как это действует. Вот сейчас у нас прибор показывает, что он намерил 9,6 вольта постоянного напряжения. На дисплее горит значок DC. Теперь померяем переменное напряжение. Вот у меня есть кусок ПВС с вилкой на другом конце. Подключаем его к припору. Я вставляю вилку в розетку. Вот мы видим, что у нас прибор показывает переменное напряжение, величина 233 вольта Кроме того, у нас горит вот этот вот индикатор, который показывает наличие опасного напряжения на щупах прибора То есть надо пользоваться с осторожностью Посмотрим, что у нас дает нам альтернативный режим, то есть по синей кнопке Включаем ее у нас практически ничего не меняется. В данном случае синяя кнопка у нас включает фильтр низких частот, который, по идее, должен улучшить стабильность показаний в случае, когда в сигнале присутствует много помех или высоких гармоник. Ну, наверное, это имеет смысл для, если мы измеряем напряжение какого-то широтно импульсного модулированного сигнала. Для сетевого напряжения у нас это не дает ничего Переходим к следующему режиму Это измерение сопротивления Давайте для начала померим сопротивление просто замкнутых щупов Можем заметить, что у нас прибор сейчас не показывает ничего это потому, что измерение автоматически здесь не запускается. Это такая особенность прибора. Если мы возьмем, например, какие-то, так скажем, обычные мультиметры. Вот мы на них посмотрим. Вот, например, такой прибор в режиме измерения сопротивления. Он сразу же нам показывает превышение диапазона. Вот флюк. Он также показывает нам превышение диапазона. Наш прибор без нажатия кнопки измерений не запускает. Давайте нажмем кнопку. Вот сейчас у нас показывается как раз то, что нужно. 0 Ом. Цена деления, точнее младший значащий разряд 10 миллиом. Прибор имеет функцию компенсации сопротивления щупов. Это необходимо для того, чтобы получить точные показания. Дело в том, что сопротивление щупов вот этого штекера до этого довольно-таки значительное. И для того, чтобы нам получить действительно точный ноль на дисплее, нам нужно это сопротивление скомпенсировать. Сейчас я покажу, как это делается. Вот здесь вот может быть видно, что альтернативная функция в режиме изменения сопротивления это коррекция нуля как она работает? нажимаем синюю кнопку да, сначала сделаем нулевое сопротивление и нажимаем синюю кнопку вот сейчас видно, что у нас прибор намерил 70 милиом это как раз та величина, которая составляет паразитное сопротивление щупов Прибор запомнил это значение, и теперь он будет его вычитать из каждого измерения. И в результате у нас на дисплее мы видим теперь ровный ноль. Есть кнопка LOCK, которая блокирует кнопку тест в нажатом состоянии. Посмотрим, как это работает. Если мы сейчас рассоединим щупы, то у нас измерение показания на индикаторе не изменилось. Нажмем кнопку LOCK. И запустим измерение. Теперь у нас прибор меряет постоянно. И если мы щупы соединим, то он нас покажет 0. Рассоединим, снова покажет превышение диапазона. Если измеряемая величина превышает допустимые значения в данном диапазоне, то прибор не показывает буковки OL как Другие мультиметры Прибор показывает значение, максимальное значение диапазона В данном случае 40 кОм И значок больше Поначалу это немного сбивает с толку Значок этот не всегда замечаешь И кажется, будто прибор измерил 40 кОм Но на самом деле это означает, когда горит значок больше Значение выходит за рамки диапазона Сколько конкретно намерено, неизвестно Сейчас я покажу, как работает еще одна полезная функция прибора Это защита от напряжения в измеряемой цепи Допустим, мы хотим измерить сопротивление цепи Но так оказалось, что в этой цепи есть какое-то напряжение Посмотрим, как это работает Как прибор себя поведет У меня сейчас стоит измерение сопротивления Я подключаю цепь с напряжением мы видим, что на приборе показывается 2 вольта, мигает значок с молнией и показывается вот этот вот самый символ больше. Также горит индикатор высокого напряжения в измеряемой цепи. Таким образом прибор нам говорит, что измерять в данном случае невозможно, потому что в измеряемой цепи есть напряжение. Судя по инструкции, данная функция работает до напряжения 600 вольт. Это очень хорошо. То есть мы можем, например, спокойно воткнуть в розетку щупы в режиме измерения сопротивления. И прибором ничего не будет. Кстати, не у всех приборов есть такая полезная функция. Вот, например, прибор измеритель петли фаза 0 профессиональный прибор, но он такой защитой не обладает. Если мы включим вот сюда щупы для того, чтобы померить сопротивление, Сейчас я прибор включу Мы не, не можем в этом случае подавать напряжение на щупы В инструкции прибора явно написано, что прибор от этого может выйти из строя Попробуем померить какое-нибудь реальное сопротивление Например, лампочку Включаю лог, Запускаю измерение Вот так прибор меряет. Также можно посмотреть, как работает линейная аналоговая шкала, которая в верхней части дисплея. Теперь посмотрим, как прибор меряет сопротивление изоляции. Вот я включил измерение сопротивления изоляции напряжением 100 вольт. Всего у нас 5 таких значений 50, 100, 250, 500 и 1000 вольт Щуп переключил в правильное гнездо Померяем при разомкнутых щупах Получаем опять-таки переполнение У нас горит символ больше Это значит, что измеренные значения выходит за рамки диапазона 110 мегаом в данном случае еще обратим внимание на то что нижняя шкала у нас показывает реальное напряжение измерения то есть когда мы нажимаем кнопку у нас здесь показывается 91 вольт теперь 111 это напряжение которое фактически присутствует на щупах не просто 100 вольт, которые мы выбрали, а сколько есть реально. Например, если мы замкнем щупы, то реальное напряжение на щупах будет стремиться к нулю, поскольку на коротком соединении большого напряжения быть не может. Меряем. Видим, что у нас мелкая шкала показывает значение близкое к нулю. Также заметим, что у нас при измерении сопротивления изоляции всегда горит вот этот вот индикатор потому что всегда при измерении при таком измерении на щупах присутствует высокое напряжение надо быть осторожным померяем теперь реальное сопротивление изоляции берем тот же самый провод пвс подключаем к нему щупы Выбираем напряжение 1000 вольт. Для начала я покажу, как себя прибор поведет, если в этой цепи присутствует напряжение. Видим, что прибор зажег индикатор опасного напряжения. Горит символ больше и показывается 30 вольт. Это значит, что в измеряемой цепи присутствует напряжение выше 30 вольт, и при этом прибор отказывается проводить измерение. Опять-таки повторюсь, защита работает до напряжения 600 вольт. Я снял напряжение с провода, теперь можем выполнить измерение. Прибор показывает нам 9,7 кГОм. Значения нетипичные для нового провода. То ли у меня ПВС такой плохой, то ли вилка плохая. Вот почему-то здесь утечка. Обычно, когда меряем сопротивление для нового провода, получаем выход за самый высокий диапазон. То есть больше 22 ГОм. Посмотрим, как себя ведет сопротивление изоляции со временем. Меряем. Оно должно слегка нарастать. Видим, оно нарастает В режимах измерения сопротивления изоляции синяя кнопка включает отображение тока утечки Если в основном режиме у нас показывается сопротивление то по синей кнопке мы можем увидеть ток утечки Вот я переключил Видим, что ток составил 96 наноампер. Опять по синей кнопке снова возвращаемся в отображение сопротивления. Прибор умеет разряжать измеряемую цепь после измерения. Если вы читали какие-то старые руководства по измерению сопротивления изоляции, то там обычно говорится о том, что после измерения нужно предпринять меры по разряду измеряемой цепи, поскольку если емкость цепи высокая, то в ней остается накопленный во время измерения заряд, который может быть опасен. С этим прибором данная проблема почти полностью снимается, потому что прибор после отпускания кнопки тест сам разряжает цепь. В инструкции сказано, что емкость до одной микрофарады прибор разряжает за время не более одной секунды то есть мы выполнили измерение горит индикатор высокого напряжения когда мы отпускаем кнопку прибор начинает быстренько разряжать цепь через щупы и через себя как только индикатор погас это происходит очень быстро мы можем быть уверены что в измеряемой цепи высокого напряжения не осталось После погасания индикатора можно спокойно отключать щепы от цепи и быть уверенным, что в ней не осталось заряда. Теперь посмотрим, как работает допусковый контроль. Это удобно в случае, когда нам нужно провести очень много измерений в режиме годен-негоден. То есть есть некое значение сопротивления, меньше которого... Цепь считается негодной по сопротивлению изоляции Как это делается? Мы находимся в режиме измерения сопротивления изоляции Нажимаем кнопку комп И при этом с каждым нажатием у нас в правом нижнем углу показывается значение Сейчас 2 мегаома Мы можем перебирать различные значения ну, Например, сейчас я выбрал 2 мегаома когда я провожу измерения, прибор сравнивает реальное измеренное значение с выставленным допусковым. Если реальное значение выше, чем допусковое, то прибор сжигает вот этот вот индикатор. Посмотрим, как это работает. Вот прибор измерил, получилось 9,8 гигаома. И видно, что горит зеленый индикатор пас, То есть цепь выдержала измерение в режиме допускового контроля. Сопротивление цепи больше, чем 2 мегаома. Наверное, самое здесь интересное допусковое значение – это 0,5 мегаома. Потому что по правилам устройства электроустановок в ряде случаев Именно это значение считается границей между годной изоляцией и негодной. Но, к сожалению, при измерении напряжением 1000 Вольт допусковую границу 0,5 мегаома выбрать нельзя. Здесь границы, набор допусковых границ зависит от диапазона. При напряжении 1000 Вольт допусковые границы начинаются с 1 мегаома. Если мы переключимся на 500 вольт, то начинается со 100 кОм. Здесь уже 0,5 мегаома выбрать можно. Вот они, 500 кОм. Как выйти из этой ситуации? Ну, можно просто, если нам надо померить напряжением 1000 вольт и допуск пол мегаома, то можно включить ту самую 1000 вольт и выбрать 1 мегаом. Это будет в два раза больше, чем допуск, но... Именно для допускового контроля можно промерить с границей 1 мегаом. Если уж какая-то цепь у нас оказалась ниже этого, этой границы, ее можно проверить, промерить особо. Сейчас попробуем сымитировать повреждения изоляции и посмотрим, как прибор его выявит. Сначала я хотел вот этот вот кусочек провода сжечь зажигалкой чтобы получилась утечка через сгоревшее место но как и не старался у меня когда сгоревший участок остывает сопротивление э, изоляции этого поврежденного участка все равно выходит за границу 20 гигаом поэтому чтобы сымитировать неисправность я просто нанесу капельку воды на торец провода и теперь выполним измерение изоляции при напряжении 1000 вольт я вот так вот закрою вы можете увидеть, здесь будут небольшие искорки Ну вот прибор у нас показывает низкое сопротивление 51 кОм Прибор так слегка пищит Видимо ток, который идет сейчас Находится на пределе его возможностей Мы видим, что напряжение Реальное напряжение упало с тысячи вольт до нескольких сотен ну Ладно, не будем больше прибор мучить Вот мы видели, что он выявил это поврежденное место Вот еще посмотрим выход за пределы диапазона измерения на самом высоком пределе когда у нас чупы разомкнутые 1000 вольт, у нас прибор показывает больше 22 гигаом. Теперь посмотрим такую функцию прибора, как измерение индекса поляризации и коэффициента абсорбции. Сначала такой небольшой курьез. По-английски аббревиатура для индекса поляризации это PI для коэффициента абсорбции это DAR если одно, одно написать и другое рядом как вот здесь то получается такое не очень благозвучное слово переводчики кстати это заметили и в инструкции пишется наоборот сначала DAR потом PI. Померим коэффициент абсорбции на куске нашего ПВС. Переключаем. Долгое нажатие на кнопку LOG задействует. Вот сейчас у нас на индикаторе, на дисплее горит PI. Но коэффициент индекс поляризации мы мерить не будем, потому что это занимает 10 минут. Давайте померим коэффициент абсорбции. Это одна минута и к тому же там есть маленькая особенность о которой я сейчас скажу поэтому нажимаем еще раз на индикаторе у нас появилась да запускаем измерение прибор начал мерить он будет мерить одну минуту если мы нажимаем на синюю кнопку сейчас то у нас вместо напряжения на мелкой шкале получается оставшееся время. Вот сейчас 43 секунды. Снова нажимаем, у нас опять напряжение. В чем здесь небольшой косяк? Дело в том, что по российскому определению коэффициент абсорбции, это сопротивление изоляции, измеренное на минуте, делить на сопротивление изоляции, измеренное на 15 секундах. Этот прибор использует иное определение. В числителе также сопротивление на 1 минуте, в знаменателе сопротивление на 30 секундах, а не на 15, как у нас. Поэтому измеренное значение коэффициента абсорбции будет не соответствовать российскому определению. Как из этой ситуации выходить не знаю, но надо хотя бы об этом нужно знать, иметь в виду. Вот у нас измерение закончилось Получилось значение 1 Это соответствует плохой изоляции Переключаем синей кнопкой И у нас видим здесь дополнительные значения Во-первых, мы после одного нажатия мы видим Время у нас стоит здесь 0 минут 30 секунд И сопротивление 12,2 ГОм Нажмем еще раз, увидим здесь одну минуту и сопротивление 12,6 гигаома. Вот это как раз те отсечки, которые делятся одна на другую. Минутное значение на 30-секундное значение. Измерение поляризации работает аналогично. Там нет никаких косяков с определениями. Мерить его не будем, потому что очень долго. Сейчас попробую кратко ответить на такой вопрос почему я выбрал именно этот прибор для покупки сначала небольшое уточнение прибор покупался еще до того как курс рубля сильно упал цена тогда была около где-то между 10 и 11 тысячами рублей сейчас цена прибора около 20 000. Что же такого в этом приборе замечательного что вот я выбрал именно его Плюсы на мой взгляд следующие Во-первых, измерение до 20 гигаом среди 1000 вольтовых мегаомметров это довольно большое значение У других обычно бывает 2, 4, 10 гигаом Здесь 20 Далее интересный внешний вид. Вот если мы просто посмотрим даже на дисплей, сравним вот с тем же самым Мастеком, можно видеть, насколько красивы даже те же семисегментные индикаторы на Аппа и насколько они примитивны на Мастеке. Так, дизайн этого прибора на мой взгляд просто замечательный более того, я почти уверен, что прибор, дизайн этого прибора содрали с метров люк 1507 Если мы посмотрим на расположение органов управления то И вообще просто на, на набор органов управления То мы увидим, что почти один в один У АППА даже в чем-то превосходство, возможно они хотели по каждому параметру немножечко этот самый флюк превзойти в частности у флюка нет линейной шкалы у флюка максимум 10 гигаом подсветка у него включается кнопкой может быть еще что-то есть я так внимательно не разбирался автоподсветка дисплея на мой взгляд очень удобная функция Допусковый контроль есть не у всех Измерение абсорбции и поляризации Несмотря на то, что с абсорбцией вышел небольшой косячок с определением Защита от напряжения в измеряемой цепи Очень, на мой взгляд, существенный плюс Ну и магнитное крепление Вот вкратце основные плюсы если говорить о минусах прибора, то, ну, наверное, сразу запишем в минус высокую цену. Далее, как я показывал в начале, кнопка на щупе пробники работает не очень четко. Следующий минус это формула расчета коэффициента абсорбции не соответствует российскому определению. Ну и можно в дизайне найти мелкие недоработки как например вот видно что синий цвет плохо читается на фоне оранжевого в целом поскольку я этот прибор приобрел то для меня его достоинства перевесили его недостатки если сейчас рассматривать покупку мегаумметра то кроме импортных приборов я думаю надо обратить внимание на отечественные потому что вот например я покажу опять измеритель петли фаза 0 почему я его здесь показываю потому что фирма радиосервис который его выпускает она у него в ассортименте есть не только этот прибор еще много других и они все не все, а многие выпускаются вот в таком вот корпусе. То есть меняется цвет пластмассы, меняется количество здесь штукеров, А мегаомметр у них в линейке есть. Называется он е 624 Ну там еще какие-то модификации. И после падения курса рубля этот прибор, точнее приборы отечественные радиосервисовские в частности на них цена почти не изменилась а на импортные цена возросла в два раза по курсу так вот теперь этот прибор, не этот прибор, а радиосервисовский мегаомметр стоит дешевле чем мегаомметр аппа до изменения курса был наоборот то есть присмотритесь к российским приборам, в частности радиосервисовский Мегаумметр. На этом все. Спасибо за внимание. До свидания.